И здорово! Это обзоры от mob.org и я, Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите Стино Парк Приключения со Стэном Ли И загадочную головоломку Поехали! Возвращением вас в парк юрского периода в новом симуляторе Jurassic World. Создавайте новые виды аттракционов и динозавров. Участвуйте в соревнованиях с другими игроками. Чтобы вырастить команду победителей для арены сваток, вам потребуется построить самый эффективный парк, который позволит динозаврам процветать и развиваться. Открывайте новые потрясающие виды динозавров, покупая наборы карточек. Вместе с Оуэном, Клэр и другими персонажами фильма, вы сможете каждый день ухаживать за своими питомцами и генетически их улучшать. В игре более 50 видов динозавров, добротная графика и интересный геймплей. В общем, Jurassic World открыт, ребята. Сделайте его таким, каким пожелаете. Дедушка комиксов Стэнли зовет на помощь. Этому городу нужен новый герой, которым станешь ты. Тебя ждет огромное разнообразие заданий: сюжетные квесты, битвы со злодеями, миссии на выживание, а также защита и сопровождение самого главнокомандующего Стэнли. В добавок, каждый день список заданий будет пополняться новыми приключениями. Выбери своего начинающего мстителя и пройди школу героев у великого мастера. Прокачивай своего малыша, сражайся с боссами и находи новых друзей. Захватывающий экшен и увлекательный сюжет делают Stanley Hero Common эпически приключенческой игрой. Если ты еще не слышал о великолепной серии головоломок «Сон», то с радостью предоставляю тебе уже третий эпизод приключений. Любопытство и тяга к неизведанному порой заводят нас так далеко, что бывает необычайно трудно выбраться из очередной авантюры. Однако, многие приключения стоят даже того, чтобы пойти ради них на безумный риск. Например, такие, как в фантастической игре Сон Эпизод 3». Перейдя через загадочный портал, вы в очередной раз оказываетесь в незнакомом и удивительном мире находящимся в миллионах световых лет от нашего. Проблема в том, что портал односторонний, а единственный путь лежит через сотни захватывающих и интересных головоломок. Вас ждет потрясающая атмосфера, красочная графика и интересный геймплей, захватывающий на долгие часы. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. А по этим вот ссылкам ты можешь посмотреть наши предыдущие видео. Это был обзор от bob.org и я... Увидимся!